Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. И сегодня мы продолжим вас знакомить с компаниями из списка надежных компаний нашего клуба для инвестирования. Участникам клуба доступен полный список, аналитика по компании, есть возможность общаться в чате без ограничений, то есть есть все, что позволит избежать ошибок при совершении сделок. Если у вас есть желание вступить в клуб, то проходите по ссылке, регистрируйтесь и получайте всю информацию. Итак, компания Скетчерс. Давайте зайдем на сайт для того, чтобы познакомиться с этой компанией. Мы видим на сайте основную продукцию. Это кроссовки, которую компания разрабатывает достаточно уже давно. руководитель компании Роберт Гринберг, основатель этой компании. В прошлом Гринберг uh, уже основал одну из компаний, обувную компанию LA Gear, которая могла конкурировать с компаниями Reebok, Nike достаточно успешно. Но в какой-то момент появились трудности и он решил ее продать. Оставшись с огромным количеством денег, он решается на новый проект, который называется Sketchers. И в 1992 году вместе с сыном он открывает эту компанию. Вначале это производство ботинок для лесорубов, с которых они начинали. Но в целом в целом, они решают продавать спортивную обувь для молодежи. Яркую, красочную, красивую. И одним из успешных моделей этой обуви кроссовки Sketchers Shape UPS, которые давали мягкость при ходьбе и, как указывалось в рекламе, качали ягодичные мышцы и очень пользовались популярностью у, ну, у девчонок, в общем. Потому как при ходьбе можно было качать мышцы и лицом этой рекламной кампании была Бритни Спирс. Пирс. Вообще скетчерс привлекали достаточно много популярных актеров, спортсменов. В Америке насчитывается порядка 450 магазинов. Вообще на конец 2018 года насчитывается 2800 магазинов. Это магазины по всему миру. Вот, мы видим, что компания больше распространена на международном рынке. И это цель компании – захватить международный рынок. Для чего они открывают распределительные центры, для чего проходит такая интересная маркетинговая система, где различают несколько магазинов. Магазины э, концептуальные – это такие мини-выставки -мини на туристических маршрутах, где больше скорее заботиться о том, чтобы раскрутить сам бренд. Есть магазины фабричные, где прямо с фабрики продаются эти самые кроссовки и складские магазины, чем в общем они решают и вопрос старых моделей. То есть они не отдают их за бесценок, на продажу такой который называется там second hand или еще какой-то вот то есть они сами все продают вот и от этого убыток естественно меньше чем если бы они распродавали и раздавали эту обувь каким-то другим третьим лицам надо сказать что роберт гринберг председатель правления компании имеет 42 процента акций Вместе с еще одним акционером они представляют больше половины голосов. То есть все решения принимает сам Роберт. Ну и надо сказать, что это козырь. Если Гринберг находится в этой компании, Скетчерс, значит компания будет успешна. Ну Такое мнение существует и это видно. Видно о том, как развивается компания. Видно, что они развиваются очень быстро и ярко. Ну и для того, чтобы ближе познакомиться с компанией, мы перейдем на сайт Finviz, где посмотрим количественные показатели. Капитализация чуть больше 4 миллиардов, ну это компания средняя. Мы видим, что есть доход 276 миллионов, то есть плюс, это очень хорошо. Продажи, продажи больше 4 миллиардов, больше, чем капитализация. ну Такой интересный момент. Видим, что есть опционы, которые также нам интересны. Мы смотрим отношение цены к доходам 15,3. Это укладывается в наш интервал. И интересно для нас компания. Мы видим, что последующее ПЕ оно уменьшается в перспективе. И это положительный момент, потому как... Компания предполагает рост. Ну а дальше нам интересно посмотреть долги. Краткосрочная задолженность 4 сотых очень минимальное значение. Мы видим, что и долгосрочные обязательства, они еще меньше э, относительно акционерного капитала. То говорит о том, что компания уверенно стоит на ногах. И э, кризис, в принципе, они могут пережить очень легко, если, так, если таковой будет. Дальше давайте посмотрим такой показатель, как рентабельность акционерного капитала. Не то чтобы совсем высокая, но на уровне. И то, что нас привлекло, это падение цены акции на 37%. Причем я могу сказать, что это не последняя цифра, потому как она была и за 40%. А это очень колоссальное падение, которое, которое нас привлекает. Ну и здесь нужно решить вопрос о том, сможет ли компания выбраться из этой ямы, потому как мы знаем примеры компаний, которые из этой ямы до сих пор и не выбрались, те компании, которые просто прекратили свое существование. Ну и есть примеры, конечно же, стремительного роста после такого падения. Какая компания Sketchers? Мы с вами попробуем в этом разобраться, сможет ли она выбраться, сможет ли она преодолеть это падение достаточно быстро. Для этого мы обратимся к отчету. Перед тем, как мы перейдем к отчетам, давайте сравним компанию Sketchers со всем известным брендом компании Nike. Nike, правда, в 30 раз капитализация превосходит Sketchers, но в любом случае сравнить по такому показателю, как доходность, можно. На графике представлен доходность компании средней капитализации в индексе Russell 2000. Это красный график нарисован. И мы видим, что при вложении 100 долларов через 5 лет это будет 150 долларов. Вот такая средняя доходность компаний из, опять же, индекса, которые входят в индекс Russell 2000. Мы видим, что компания Peer Group, куда входит как раз Nike вместе с своими брендами, как Adidas, Crocs и так далее, демонстрируют доходность в зеленом графике. Если, опять же, вложить 100 долларов, то через 5 лет это будет 200 долларов, то есть 100% доходность. Ну а если мы обратимся к той компании, которую рассматриваем сегодня, Sketchers, этот график голубенький, и мы видим, что при вложении 100 долларов через 5 лет это будет... 600 долларов. Такая доходность компании Sketchers. Ну, видим, что можно было и через 3 года получить 500 долларов. Здесь некий такой загиб. Но в любом случае мы видим, что несмотря на меньшую капитализацию доходность этой компании достаточно высокая. Ну а теперь перейдем к отчету. Отчет, который компания предоставляет в государственные органы Соединенных Штатов Америки. И начнем мы с отчета о доходах, для того, чтобы проанализировать, что же происходит с компанией. Мы возьмем годовой отчет. Вот он, годовой отчет. Пользуюсь я э, сайтом загском, он как бы транслирует всю отчетность. Таких сайтов достаточно много, можно пользоваться любым. Ну вот сегодня возьмем загском. Итак, что ж мы видим? Мы видим товарооборот. Первая какая, какая цифра нам предоставляется. Мы видим, что товарооборот пропорционально растет. Соответственно, растет валовая прибыль. И э, эти цифры для наглядности я поместил в табличке Ну, чтобы было видно. Давайте посмотрим относительно табличек. Первый показатель – это выручка. Выручка, мы видим, растет э, в указанной пятилетке с 2013 года по 2017. Постоянный рост. И это добавляет нам только уверенности. Здесь все хорошо, пойдем дальше. Следующий показатель – это прибыль. прибыль. Прибыль мы видим немного другую картину. Видим, что первые три года значительный рост, в 2016 году незначительный рост и в 2017 году прибыль упала. Почему она упала, нам с этим придется еще разобраться. Двигаемся дальше. Следующий показатель – акционерный капитал. Здесь мы видим также поступательный рост, рост все 5 лет, ну последние 3 года, конечно, здесь чуть-чуть побыстрее рост, но незначительно, то есть будем считать, что акционерный капитал растет постепенно. Здесь тоже, я думаю, вопросов не вызывает. Все здесь хорошо. Двигаемся к следующему показателю. Рентабельность акционерного капитала. Мы видим, что здесь, да, такой значительный рост в первые три года с 2013 по 2015 год. Ну а далее тоже идет снижение. Снижение до 9% почти в два раза от 2015 года. И это тоже вызывает вопросы. Еще один показатель PE, отношение прибыли к доходности. И мы видим, что самое минимальное значение здесь было в 2015 году, это 3 года назад. И уже 2 года идет рост этого показателя. PE это показатель, который говорит нам, за какое количество времени окупятся наши инвестиции. Если в 2015 году это примерно 6 лет, в 2016 году 7 лет, то в 2017 году это около 11 лет. Мы видим, что потенциал роста есть до 17, а это значит, что цена может вырасти практически еще на 70%. Это для перспектив роста наших вложений. Следующий показатель – book Value. Мы видим, что book Value также растет, растет постепенно, но без каких-то скачков. Это значит, что компания поступательно растет, растет. Буквально это себестоимость на одну акцию. И мы видим, что себестоимость за 2017 год – 12.46. В 2018 году она будет около 14. И если сравнить с текущей ценой акции, это порядка 26, наверное, 25-26. И мы видим, что это близко к двойной себестоимости. А это уже показатель, при котором Орен Баффет обращает внимание на компанию. То есть, скетчерс отвечает уже и этому критерию Уэррена Баффета. Вернемся к отчетам и продолжим с него. Мы видели, что есть снижение чистой прибыли, несмотря на то, что валовая прибыль она растет. Давайте посмотрим повнимательнее. Следующий пункт – это расходы. Расходы на продажу основной продукции. И мы видим, что здесь… Если посмотреть с 2014 по 2015 год, здесь порядка 200 миллионов, с 15 по 16 здесь чуть меньше, 200 миллионов, 190 миллионов. И мы видим, что с 16 по 2017 год здесь порядка 300 миллионов, то есть значительный рост расходов на продажу. Также мы видим, что растет подоходный налог вырос практически в два раза. То есть вот эти два пункта нас настораживают, потому что прибыль упала на 25 процентов практически. да, тут Если посчитать 243, 179, порядка 60, ну где-то да. Где-то вот в этом интервале из дополнительных источников удалось узнать, что компания, как я уже сказал, захватывает цель цель компании – захватить международный рынок, как можно сильнее в нем обосноваться. И Вследствие этого и вследствие увеличения товарооборота необходимо открывать распределительные центры, а это привлечение дополнительного количества персонала. На данный момент в компании работает чуть больше 11 тысяч человек. И вот эта цифра, увеличение этой цифры связано с тем, что этот персонал необходимо было обучить. То есть они брали людей, обучали так, чтобы они могли контролировать и продажи, и производство. Ну, вернее, пошив кроссовок те, на тех фабриках, на которых опять же увеличились объемы. Соответственно, вот эта вся сумма как раз и затраты на обучение сотрудников, на наем дополнительных сотрудников для контроля качества продукции. Ну а что касается налога, который увеличился здесь в два раза, это связано с тем, что компания переходит на на новую систему налогообложения. И для того, чтобы перейти, необходимо заплатить такой единовременный взнос. Единовременный взнос он порядка 99 миллионов. И если мы его вычтем из этой цифры, то получится, что налог на самом деле снижается. Но вот благодаря вот этой вот сумме он, естественно, здесь существенно снизил чистую прибыль. И здесь мы с вами можем наблюдать, что количество акций также растет. Практически на миллион акций выпущено в этом году увеличилось абсолютное количество, что соответственно снизило доход на акцию. доход на акцию снизился тоже существенно и вот эти вот все показатели они как раз и спровоцировали падение цены акции. Если мы зайдем в бухгалтерский баланс. И посмотрим дальше. Мы видим, что денежный эквивалент пропорционально растет. Дебиторская задолженность, ну, соответственно, тоже растет, потому что количество магазинов увеличивается. Вообще в 2018 году компания открыла 800 магазинов. Это достаточно такой уверенный шаг вперед. Причем продажи идут не только через магазины, хотя это основное. Они и продажи идут и через сайт и так далее. Сюда же входят магазины, которые открыты по франшизе, совместное предприятие. И мы видим, что производственные запасы тоже здесь значительно выросли. Причем это логично, потому как растет товарооборот. Поскольку растет товарооборот, здесь необходимо увеличивать нагрузку на фабрики, которые шьют. Ну и соответственно здесь тоже ставить своих контролирующих сотрудников. В целом мы можем сказать, что активы компании растут. Растут пропорционально, никаких провалов нет. Также мы можем констатировать то факт, что акционерный капитал также растет. Что мы видели и в диаграмме, также мы видим балансовую стоимость на акции также растет, ну буквально, которую мы видели тоже в графике. Незначительно увеличились э, обязательства. Это связано с тем, что компания инвестирует э, сама в себя, чтобы развиваться, чтобы увеличивать продажи и Последним приобретением компании стала земля в Китае, потому как китайский рынок он очень перспективен и показывает колоссальные результаты по продажам. И было принято решение купить землю для того, чтобы построить распределительный центр, который и даст толчок к увеличению продаж. На данный момент этот распределительный центр работает и он платит аренду за него, там порядка 95 миллионов в год. И чтобы сократить вот эти расходы, было принято решение строить свой распределительный центр. Ну, на это... Тоже дополнительные затраты компания понесла, а также сообщается, что дополнительные затраты были вызваны ремонтом магазинов. И вместе, вместе вот с этой информацией, если сложить, то получается, в принципе, у компании есть доход и она еще и развивается. Причем чистая прибыль снизилась не так значительно. Ну а теперь посмотрим, что же происходит на графике. Итак, на графике мы видим, что 2018 год начался достаточно успешно, акция росла, росла до максимума и мы видим, что акция курсирует от цены 42 доллара до цены 21 доллар. То есть это достаточно высокая волатильность, на которой можно зарабатывать. Мы видим серьезное падение цены акции. Отчет на самом деле был очень хороший. Да, Потому как в этом квартале компания показала рекордные продажи. В принципе, с этого уровня никуда уходить не собирается, а собирается только идти выше и выше. Но здесь сложилось несколько факторов. Первый то, что в следующем квартале как раз на конференции и сообщили руководство компании, что доходы будут меньше и квартал будет не столь удачным как первый ну и соответственно это повлекло тоже какое-то вот такое негативное понимание в этот же период э, развиваются все э, вот эти вот информационные сообщения об экономической войне Китая и США э, соответственно с, сложившись вот эти вот несколько факторов плюс к тому что основное основное направление развития продаж это тоже Китай и те компании, которые отшивают обувь, они тоже находятся в Китае и Тайване. Надо сказать, что те основные поставщики, у скетчерса есть 5 основных фабрик, которые отшивают обувь, остальные тоже там ранжируются каким-то образом. Вот эти компании тоже находятся в Китае, соответственно, здесь вот и произошло такое падение акций следующий квартал был не столь в общем удачным как и предрекали и продажи в самой америке они потянули за собой всю компанию вниз потому что прогнозных значений не добились и мы видим что здесь еще одно снижение цены цена попыталась подняться но в целом сформировался такой э, нисходящий тренд мы видим в следующем квартале также отчет хороший но цена не смогла пройти выше предыдущего максимума. Вероятно, это связано с тем, что крупные игроки решили закупить компанию по минимальной цене. И как будут дальше развиваться события, есть анализ в нашем клубе. Ну а в пользу компании, естественно, говорит э, то, что с каждым периодом компания берет все новые и новые э, высоты по продажам. Козырем этой компании, естественно, является Роберт Гринберг, ну, о котором так и говорят. Минусом, естественно, здесь является политическая обстановка. Ну, потому как непонятны отношения. То они положительные, то они отрицательные, США и Китая. В целом мы видим, что показатели по компании растут. И надо сказать, что вот это международное положение компаний, где магазинов по миру становится все больше и больше, чем в США – Скорее всего, это положительно влияет на компанию, потому как придает большую устойчивость бизнесу. Ну что ж, чтобы узнать больше компаний, больше надежных компаний для инвестирования, мы приглашаем вас в клуб. Участникам клуба доступен полный список, аналитика по каждой компании, есть возможность общаться в чате без ограничений. Ну и это позволяет избежать ошибок при совершении сделок. Ссылка под этим видео. Вступайте в клуб и узнавайте больше информации. Увидимся в следующих обзорах.